Рустам Литвинов – старший исследователь отдела клеточной биологии и биологии развития медицинского факультета Пенсильванского университета и профессор Казанского федерального. Разработанный им уникальный цикл лекций «Биохимия, гемостаза и тромбоза» уже в третий раз стартовал в КФУ для магистров и аспирантов Института фундаментальной медицины и биологии. Тема чрезвычайно актуальна, ведь по сей день люди страдают от проблем свертывания крови. Все свертывание крови – это дилемма, это баланс между риском кровотечения, и риском внутрисосудистого тромбообразования. И то, и другое плохо. Поэтому задача врачей предупредить и то, и другое. А для этого нужно хорошо понимать, что это, как это происходит, почему это происходит. В основе всего лежат биохимические реакции. Вот почему мы преподаем это биохимикам. Курс состоит из пяти теоретических лекций, по итогам цикла проводятся семинарские занятия. Кроме того, серия дополнится практическими лабораторными занятиями. Таким образом, студенты смогут всесторонне изучить эту проблему. Диана Вакиан, Роман Самарин, Универньюз.